Добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсу. Довольно шокирующая история из Украины. Зеленский, президент этой страны, продолжает принуждать закрывать церкви. Конгресс США финансирует это. Почему? Администрация Байдена настаивает на этом. Почему? Потому что мы знаем, почему. Но американцы должны знать, что это происходит. Вчера вечером мы рассказали вам, какую позицию по Украине занимают республиканцы, баллотирующиеся на пост президента. Никто их об этом не спрашивал. И поэтому мы это сделали. Многие ответы были именно такими, каких вы и ожидали. Ответ Ронды был таким, что мы не знали, чего ожидать. Это очень прямолинейно. Он сказал, и мы цитируем его, без всяких сомнений, что целью должен быть мир. Так вот, если вы вы нормальный человек, если вы не неоконсерватор, который получает глубокое эмоциональное удовольствие от причинения вреда людям, то это кажется вполне ожидаемым ответом. Почему бы вам не хотеть мира? Все эти люди были убиты, в том числе куча детей. Но неоконсерваторы пришли от этого в ярость. Вот подборка из них. Райан Ди Сантис говорит о чем-то гораздо худшем. Он говорит о том, чтобы разрушить международный порядок. Он говорит о том, чтобы отмахнуться от полномасштабного вторжения в суверенное европейское государство, как от пограничного спора. Это так безрассудно. Рон Десантис в основном сказал, ну и что, Россия находится в Украине? Оставьте его в покое. На нас это никак не влияет. Узость этого видения, узость его заявлений, это более чем огорчает. Это пугает. So Собака виляет хвостом. Вот почему. Посмотрите на форум, через который он хотел передать эту информацию от ведущего телеканала Fox News, который выступал против вмешательства США в дела Украины. Как специалист по национальной безопасности, с моей точки зрения, меня действительно ужасает, что у вас есть два потенциальных кандидата в кандидаты от республиканской партии, поддерживающих пропутинскую позицию и выступающих против Украины. Как сотрудник службы национальной безопасности. Нет, вы идиот. Назовите нам три последних успеха, которые принесла ваша политика в области национальной безопасности. О ни одного, хорошо. Интересно то, насколько сильно они заботятся о вас. На самом деле, это то, о чем они заботятся. Они утверждают, что заботятся о многих вещах. На самом деле их волнует внешняя политика и не консервативная внешняя политика. Именно поэтому они ненавидели Трампа. Они смирились бы с чем угодно, но когда он раскритиковал войну в Ираке, с ним было покончено. Они выгнали ее за это из демократической. Партии. Поэтому они очень разозлились из-за того, что Рон Десантис занял совершенно разумную позицию, согласующуюся с подавляющим большинством американцев. Лиз Чейни Десантис ошибается и, похоже, забыл уроки Рональда Рейгана. Рональд Рейган. Линдси Грэм чопорно заявил, что не может не согласиться с этим. Конечно же, Билл Кристалл и Дэвид Фрум тоже написали гневные твиты. И они злятся. Потому что теперь им приходится иметь дело, давайте посмотрим, с Ники Хейли и Крисом Кристи. Это их потенциальные кандидаты на пост президента в 2020 году. Это так здорово. И очень забавно. Педро Гонсалес, редактор журнала «Хроники политики». Он автор книги о подзаголовке, которая превосходна. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Скажите мне, что вы испытываете немного животной радости, наблюдая за этим безобразием на канале МСНПК и в журнале «Атлантик» и так далее. Разговоры о разрушении международного порядка, честно говоря, приводят меня в восторг. Но я думаю, что мы также не должны удивляться тем, что эти парни неаконы из Дэвида Фроста, Дэвида Френча, Билла Кристалла, надевают жемчужные ожерелья своих жен. Только для того, чтобы прижать их к себе. Когда Десантис говорит, что нам следует избегать Третьей мировой войны, потому что неаконы фактически начинались как движение либералов и левых, которые перешли в консервативную лагерь в 60-х и 70-х годах и в конечном счете захватил внешнюю политику и втянул США в одну катастрофическую войну за другой, оставляя за собой кровавый след и слезы, и это то, что они называют либеральной демократией. Вот что на самом деле означает этот термин на практике в устах этих поджигателей войны. Но, Такер, я действительно думаю, что термин неоконсерватор не точен, потому что в неоконсерваторах нет ничего консервативного. Они просто либеральные интервенционисты. Их видение мира — это час рассказов о трансвеститах здесь и гендерные исследования, преподаваемые в Кабульском университете. Но, ну, конечно же, вы никогда не увидите таких парней, как Фром, Кристал и Макс Бутс, Кинзингер и Френч, на передовой боевых действий в Украине. Они никогда не возьмут в руки винтовку и не пойдут туда. Им слишком удобно писать в Твиттере возмущенные сообщения по этому поводу, о том, что десантис призывает к реализму и сдержанности. Но когда вы принимаете тот факт, что они просто либералы, которые хотят вмешиваться повсюду, становится понятным, почему все эти люди, которые раньше вращались вокруг республиканской партии, теперь поддержали Байдена в Украине, потому что они просто либералы, которые хотят вмешиваться во всем мире. Сегодня вечером я перестану употреблять эту фразу, и я думаю, что вы высказали действительно разумную мысль. И я сожалею, что употреблял ее так долго, потому что они ни в коем случае не консервативны. Педро Гонсалес, большое спасибо. Поэтому для того, чтобы поддержать политику Джо Байдена в Украине, вы должны поддержать то, что правительство Украины делает с американскими налоговыми долларами, в том числе расправу с верующими христианами в пределах Украины. Зеленский сейчас закрывает храмы, принадлежащие Украинской Православной Церкви. Он говорит, что страна нуждается в духовной независимости. Так что вы должны спросить себя. Он буквально закрывает церкви арестовывает священников и монахинь. Это происходит в интернете. Вы можете посмотреть это, если хотите. Так почему же христианские лидеры в Соединенных Штатах ничего не говорят по этому поводу и вместо этого эффективно поддерживают это? Как это сделали Рассел Мур и многие другие. Меган Бэшем, репортер газеты Daily Wire. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Меган, большое спасибо, что пришли. Мне кажется, это очень важное событие. Я не могу припомнить, чтобы в какой-либо европейской стране закрывали церкви и бросали христиан в тюрьмы в таких масштабах. Почему никто из христианских лидеров здесь этого не заметил? Да, это довольно удивительно, потому что, если посмотреть, на здешнюю ситуацию, они изгоняют монахов из монастыря 11 века. Под этой церковью похоронены святые, и вы не увидите подобного поведения в либеральных демократиях. И поэтому вы думаете, что те, кто считал Зеленского особым героем, кто подбадривал его, кто уверял нас, что это тот, кого мы должны поддерживать, что нам нужно поддержать его как христиан, теперь будут подвергать сомнению его конкретные действия. А мы этого не видим. Действительно, воцарилась полная тишина, когда он начал заниматься тем, что во многих отношениях можно назвать преследованием представителей украинской православной веры. Так почему же там царит такое молчание? Я бы даже указала на тот факт, что мы даже не видим большого освещения этого вопроса в таких изданиях, как «Христианство сегодня», главным редактором которого является Рассел Мур. И это всего лишь несколько важных вопросов, которые у меня есть. Как вы можете написать так много эссе о Трампе, который уже три года не находится на своем посту, но при этом ничего толком не сказать о том, что такое возможно религия? Религиозное преследование. Украина говорит, что они нашли листовки, но это все, на что они указывают. Это то, что они нашли в этих церквях несколько рублей и листовки. Они а оружие, ничего особенно страшного. Так что вы должны задаться вопросом, почему тишина? Это просто позор. Они закрывают церкви и арестовывают священников. А здешние христианские лидеры ничего не говорят по этому поводу. Я думаю, что это действительно позорно. И я благодарен вам за то, что вы освещаете эту тему. Меган, большое вам спасибо. Рад вас видеть. Большое спасибо, Большинство людей стали беднее во время эпидемии ковида. Ситуация, вероятно, хуже, чем они предполагают. И, к сожалению, сейчас они это выясняют. Но технологические компании стали намного богаче. И причина этого проста. Политики загнали все население в помещение под дулом пистолета. Таким образом, у миллионов людей не было иного выбора, кроме как прожить свою жизнь в одиноком аду интернета. Это обернулось катастрофой для Америки. Является ли рост числа самоубийств сейчас испытанием? Но для кремниевой долины это привело к грандиозным деньгам. И этот грандиозный день в Платы жалования вскоре эпически отразился на балансах его крупнейших местных кредиторов, которые назывались «Банк Силиконовой долины». В 2018 году на депозитах ХВБ было около 49 миллиардов долларов. Три года спустя этот же банк накопил более 189 миллиардов долларов. Это колоссальный прирост депозитов за очень короткий промежуток времени. Это, безусловно, было достаточно драматично, чтобы вызвать очень серьезный и очевидный вопрос. Что банк Силиконовой долины собирался делать со всеми этими деньгами? Даже в районе залива Сан-Франциско было бы трудно найти квалифицированных заемщиков на сумму 189 миллиардов долларов. Вы не смогли бы ответственно одолжить все эти деньги, даже если бы захотели. Так что же бы вы с ними сделали? Вот этот вопрос вы бы задали, если бы обращали на него внимание, как внутри. ВВБ, так и со стороны федеральных, федеральных регулирующих органов в Вашингтоне. Но оказалось, что никто не обращал на это внимания. Никому и в голову не пришло задать этот или многие другие вопросы. Никому и в голову не пришло проводить стресс-тестирование Банка Кремниевой долины в разгар Бума. И, конечно же, это оказалось серьезной ошибкой. Но остается вопрос, что они делали ВВБ и в других банков, которые либо обанкротились, либо были близки к обанкроту за последнюю неделю. Но они делали то, что сделали бы вы, если бы вы были посредственным, но очень авторитетным, безответственным человеком с комплексом нарциссизма, который много говорил о ваших ультрамарафонах и вашей приверженности изменению климата. Если бы центральный банк передал вам триллионы долларов бесплатно, без каких-либо условий, вы бы веселились так, как будто это был 1999 год. Или, чтобы обновить справку, вы бы подали сигнал, как будто это был 2023 год. Вы потратили бы сотни миллионов долларов, хвастаясь тем, какой вы хороший человек. И это, конечно же, именно то, что они и сделали. Подумайте о банке подписей. Банк подписей был закрыт федеральными регулирующими органами в эти выходные, в воскресенье, потому что он представлял непосредственную угрозу для всей финансовой системы. Его крах ознаменовал третий типа преувеличение банковский крах в американской истории. Почему обанкротился Сигнача Банк? Мы могли бы дать вам ответ, основанный на технической математике, но вот истинная причина – Банк подписи потерпел неудачу из-за того, что он был коррумпирован. Это серьезное обвинение, откуда нам это известно? Все просто. Директор компании предоставили Барни Фрэнку место в Совете директоров. Вот и все. Фрэнк – это тот же самый человек, который был членом Конгресса штата Массачусетс, автором банковских правил, введенных Вашингтоном в отношении Сигначе Бэнк и всех Washington других банков после краха 80-х годов. У Барни Фрэнка никогда не было настоящей работы. He's он всю свою жизнь занимался политикой. He's Сейчас он уже не молод, но у него нет соответствующего опыта или знаний. Так что единственная so причина, по которой Сигначе Бэнк нанял его, заключается в том, что когда-то он регулировал деятельность Сигначе Банк. Так yeah, вот, если бы мы смотрели на иностранную страну, мы бы сразу описали это как что? Выигрыш. Эти люди действительно управляли банком подписей. В то же время так называемые банкиры, похоже, не тратили много времени на банковскую деятельность. И конечно же им не нужно было по-настоящему заниматься банковскими операциями, потому что ФРС гарантировала им нескончаемый поток наличных в виде бесплатных денег. Так что же они сделали? Вот скотши председатель правления Сигнач Бэнк, приветствует своих сотрудников на заседании Критического Совета Гордости Банка. Это видео снято в декабре прошлого года, всего за несколько месяцев до того, как Сигнач Бэнк ушел под воду. И в Совете Гордости, о котором идет речь, как вы сейчас увидите, присутствовал человек, который сам себе себя описал как гомосексуалист по имени Финн прибывший, чтобы научить сотрудников использованию местоимений. Смотрите. Я Скотт Шей, председатель управления Signature Бенк и мне доставляет удовольствие приветствовать вас на этом мультимедийном, многоадресном, многопространственном заседании Совета Гордости я просто взволнован тем, что в зале собралось около 40 человек. Насколько я понимаю, на сторожевых вечеринках присутствует около 190 человек. Так что привет всем вам на сторожевых вечеринках. Вы знаете, что наиболее распространенные местоимения, с которыми знакомы люди, это она и он, это становится все более распространенным явлением. И вы знаете, я не знаю, есть ли кто-нибудь в мире подписных банков, но, вероятно, у вас есть клиенты, которые используют их в качестве местоимений. Они намеренно являются гендерно-нейтральными местоимениями. Мы говорили о людях небедатного происхождения, которые намеренно не идентифицируют себя как мужчина или женщина. Поэтому некоторые из этих людей используют их в качестве местоимения. Z это еще одно гендерно-нейтральное местоимение, а другая его часть здесь будет написана HIR. Скотт Шей просто в восторге от возможности представить эксперта <поскосреч> по гендерно-квертранспорским <-крей> <проскоп> местоимениям и организовать наблюдательные <-проскоп> вечеринки, watch, чтобы watch. все остальные могли наблюдать, как он объясняет местоимение. Сколько они платят этому парню? Сколько они заплатили этому парню? Сколько им придется заплатить вам, чтобы вы поступились своим достоинством? Чтобы полностью исключить возможность того, что ваши дети когда-нибудь будут уважать вас ради того, чтобы разыграть столь неловкое представление? Наверное, это очень много значит. Мы не знаем, сколько ему заплатили. Очевидно, что очень много. Очевидно, что банку потребовалась большая сумма денег, потому что специалисты по транспрону стоят совсем недешево. Но у Сигнача действительно было много наличных денег, конечно, потому что Федеральная резервная система печатала их, и они получили первый пропуск. Вот что значит низкие процентные ставки в течение 13 лет. Повторяю, это продолжалось 4 года. Вот, например, музыкальное видео Сигначи Бэнк. Знаете ли вы, что Бэнк снимал музыкальные Клип. Конечно что же, они снимали их. Они не знали, что еще money. делать с этими деньгами. Это письмо датировано 2011 годом. Теперь вы подошли к подписи. Покажите ее вашему клиенту. Извините, но это была танцевальная вечеринка в Signature Bank. В банке, как будто там шло банковское дело, и это была танцевальная вечеринка в Signature Bank с использованием местоимений. И это не единственное подобное видео из Signature Bank. Вы можете зайти в интернет и найти множество других видео, в том числе их эскизы, вдохновленные бродвеем. Вы можете потратить весь день на просмотр этих видеороликов, которые мы только что сняли, и вам от этого только лучше. Но это не просто подпись. Парень, запустивший подпись, был действительно страстным и отталкивающим, но он не одинок. Никто ни в одном из этих банков, похоже, не тратил много времени на банковскую деятельность, которая, по мнению остальных из нас, была основным видом деятельности банка. Но нет, на самом деле в банке Силиконовой Долины только один член правления имел какой-либо опыт работы в инвестиционной банковской сфере. Остальные были глупыми богатыми леди. Газета Daily Mail сообщает, что каждый второй член правления был меганором Обамы или Клинтона. Одна глупая богатая леди была такой чувствительной душой, конечно она была такой, что ей пришлось пойти в синтезические храм помолиться. Когда Дональд Трамп победил в 2016 году, Году. Мы посмотрели ее фотографию, она не похожа на уроженку синтоизма, но неважно. В банке Кремниевой долины проводилось много модных политических акций в поддержку богатых девушек, но банковское дело занимало не так уж много места. В течение 9 месяцев в том году, перед тем как банк рухнул, ВВБ не было руководителя отдела управления рисками. Я думаю, кто-то должен был обратить на это внимание, но нет, они посещают святыни и танцевальные вечеринки с использованием местоимений. Тем временем в британском банке Силиконовой долины, который должен был бы быть британским подразделением банка Силиконовой долины, потому что название этого не выдавало. Действительно был руководитель отдела управления рисками. К сожалению, руководителя звали Джей, и он, похоже, не очень разбирался в управлении рисками или уходе за ними. Она рассказывала в основном о себе, потому что это так увлекательно много говорить о себе. Я, я, я, хватит о вас, это управление рисками. Давайте поговорим обо мне. И она это сделала. В какой-то момент она описала себя, как цитируя странную цветную особу из рабочего класса. О да, нарциссизм. Это гораздо веселее, чем банковское дело. Поэтому нет нужды говорить, что риск-менеджер усердно работал над защитой прав АКПТК сообщества. Чем это закончилось? Как это работает, если вы управляете таким банком с людьми, которые просто рассказывают о себе и своей личности, как будто это интересная тема? Ну, на этой неделе британское отделение британских банков Силиконовой долины было продано за полностью раскрытую публичную сумму в 1 доллар, 1 доллар для банка. Но, как вы можете себе представить, в банке, где никто не заботился об управлении рисками, крах был довольно забавным для всех нас. Конечно же, в основе этого лежит трагедия, которая ставит под угрозу всю западную экономику. Но хорошая новость в том, что у нас есть подобные видеоролики. Это видео, которое ВБ опубликовала за несколько дней до того, как оно провалилось. Я думаю, что существует большая разница между инвестициями в компании, работающие с черными светодиодами, и в другие компании. Мы хотим помочь сократить разрыв в благосостоянии Латин-Америки.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 Люди oh, с большим правом говорят о себе. Давайте поговорим обо мне о моей личности. It's это так so интересно. Банковское Banking, дело — это скучно. Федералы банки, позаботились об этом. Вас это начинает немного пугать. Вот какими на самом деле являются банки. И мы не, не хотим никого встревожить или подвергнуться цензуре by со by стороны Mark сенатора Марка Келли от Резуны, который сейчас официально заявляет, что не хочет, чтобы вы жаловались на банки. Но мы должны сказать вам, что так рассуждают не только высокопоставленные чиновники СВБ. Джей Пи Морган — это крупнейший банк в мире. Мы думаем, что на сегодняшний день один из немногих банков, которым потребители все еще испытывают некоторое доверие. Выпустил целое видео о том, как они выдают деньги, не на основе экономики или математики, а на основе нерелевантных характеристик, таких как ваша внешность. Они судят о книге по ее обложке. Посмотрите внимательно. События лета 2020 года высветили давние неравенства, особенно среди чернокожих, испаноязычных и латиноамериканских общин, которые оказали значительное влияние на нашу страну. В Джкморган-Чейс ключевая цель состоит в том, чтобы помочь преодолеть системные барьеры, создавшие глубокие диспропорции. Именно поэтому мы выделили 30 миллиардов долларов на обеспечение расового равенства, чтобы предоставить ресурсы и возможности нашим чернокожим, испаноязычным и латиноамериканским общинам. Мы инвестировали более 100 миллионов долларов в банки, принадлежащие меньшинствам по всей стране, и создаем более справедливую и представительную рабочую силу. Мы стремимся к расовому равенству. Подождите минутку. Я что выслушал и лекцию от банка? Из банка? Правда? Really банк учит Америку, как ей жить. Вы описываете Америку, раз уж вы банк. Кстати, где left тут левая сторона? 90, 90 лет назад, в 1930-е 1930 годы, во время последней Великой Депрессии, никто бы не устоял на месте, выслушав нравоучительную лекцию, прочитанную банком. Но сейчас они очень right. распространены. Why? Почему? Well, немного истории. После 2008 года возникло движение под названием «Оккупированная Уолл-стрит». В то время оно находилось на переднем крае левой социальной активности, и это действительно казалось в некотором роде органичным. Большинство из этих вещей полностью фальшивые, как и балм, явно срежиссированные. Но «Оккупируя Уолл-стрит» казались чем-то вроде реальности. Мне показалось, что это были разгневанные люди. И некоторые люди с оккупируя Уолл-стрит» обратили свое внимание на главу Джей П. Морган, которым, конечно же, является Джейми Даймонд. Они пришли в его офис, держали плакаты снаружи 24 часа сутки, а также приставали к другим президентам банков. И вскоре произошла забавная вещь. Все представители средств массовой информации решили, что оккупирую Уолл-стрит, это скучно. Все, что касается экономики, было скучным, потому что кого волнует процентная ставка. Что это такое? О чем мы действительно хотим поговорить, как вам сказали, так это расовое и вашей роль в этом. И поэтому мы получили много информации об этом только за последние 12 лет. Бесконечный парад лжи о том или ином ваше соучастие и системный расизм перестри стрелки с полицией, они повсюду. Купы убивают всех и каждого. Руки вверх, не стреляйте. Помните это? Так что мы все еще говорим об этой чепухе, разрывающей страну на части по расовому признаку. Но угадайте, о чем мы не говорим. О Бэнксе. И угадайте, кому это нравится. Бэнкс. Они глупоко ценят это. И может быть именно поэтому, когда бунтовщики Балл поджигали крупные города, демократы, взявшие большие деньги у крупных банков, Преклоняли колени в знак почтения перед Балм. Я здесь, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Через минуту у нас будет минута молчания, фактически 8 минут и 46 секунд молчания в честь Джорджа Флойда и стольких других людей, которые погибли или подвергли жестокому обращению со стороны полиции. Для тех, кто желает, мы сейчас преклоним колени и почтим память погибших минутой молчания. Что общего у всех, кто изображен на этом кадре? На них будут халаты из ткани Кенти. Многие из них в масках, но все они в масках. Вот в чем дело. Все они банковские чеки. Они предназначены для финансирования. Конечно же, каждый из них, и особенно совершенно бездушная Нэнси Белоси. Она скажет все, что угодно от имени банков. И банкам это нравится. Конечно же, они хотят, чтобы так продолжалось и дальше. И именно поэтому, согласно потрясающему новому анализу Института Клермонта, Банк Силиконовой долины, приготовьтесь, потратил более 73 миллионов долларов на патру. Пожертвования БАЛМ и связанным с ним организациям. Ух ты! И это не личные средства. По-видимому, это банковские средства. Было бы неплохо because иметь эти деньги сейчас, now, но трудно утверждать, даже оглядываясь назад, argue, что теперь, когда ЭВБ обанкротился, это была плохая инвестиция. Потому что даже сейчас, когда банки терпят крах, никто are непосредственно не стремится, стремится критиковать banks, банки, почти независимо от, от того, что они делают. Не имеет значения, что они делают. Даже если бы они просто появились из воздуха, открыто наживаясь на войне в Восточной Европе, в результате которой гибнут сотни тысяч людей. О, а как? Оказывается, that, так оно и есть. И мы знаем это потому, что Зеленский, президент Украины и очень близкий друг Бенкса и Блэкрок хвастается этим. Смотрите, очевидно, что американский бизнес может стать локомотивом, который вновь подтолкнет вперед глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь к себе внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP Morgan и Голден Sachs. Итак, мы получаем новоучительные лекции от банков и мы получаем лекцию о по капитализме от какого-то украинского олигарха в Толстовке. Теперь все в порядке. Стефани Помба основала компанию Кроум-Ойвенс. Она присоединяется к нам, чтобы как бы распутать это безумие. Я не такой, вы знаете, Стефани. Я должен сказать, что вы одна из очень немногих людей, которые позвонили так рано и сказали, что наводнение американской экономики фальшивыми деньгами из Федеральной резервной системы приведет к трагическим и искажающим последствиям. И я думаю, что вы правы. Да, но вряд ли можно было сделать радикальный Вывод, когда вы накладываете на экономику все новые и новые слои долгов и поощряете людей идти на безрассудный риск, а затем повышаете процентные ставки самыми быстрыми темпами в истории. одному богу известно. Удивительно, что телам потребовалось так много времени, чтобы всплыть на поверхность. И, честно говоря, Такер, это банковская история особенно примечательна из-за уровня безнаказанности, о котором свидетельствовали банки. И вы говорили, знаете ли обо всем этом разнообразии справедливости, инклюзивности и дня в области развития, а также о том, что банковское дело не обязательно должно быть скучным. Раньше вам хотелось уйти подальше от банкира на коктейльной вечеринке, теперь он бросает конфетти, а у него на голове абажур, и он душа вечеринки. Но реальность такова, что эти проблемы в банке силиконовой долины компании Signature, их стремление к достижению этих амбициозных целей, могут сделать их, будем надеяться, исключительными. Будем надеяться, что эти видеоролики не распространятся на весь банковский сектор, хотя вполне возможно, что так оно и есть. Но в конечном счете весь банковский сектор сделал то же самое, и это то, что они наблюдали, как их депозитная база сокращалась в течение последних 12 месяцев, пока ФРС повышала процентные ставки, потому что такие люди, как вы и я, смотрели на это и говорили, почему я кладу свои деньги в банк и получаю ноль? Когда и можете ли вы купить казначейский вексель и получить 3, 4 или 5 процентов, поскольку ФРС продолжала повышать ставки? Таким образом, их депозитная база сокращалась в то же самое время, когда все те активы, которыми они владели, о которых вы говорили вчера вечером, казначейские облигации и тому подобное, снижались в цене. А они сидели там и ничего не предпринимали по этому поводу, Такер. И они не просто делали это в течение одного или двух месяцев, что могло бы быть простительно, но проходит 6-9 месяцев, и проблема стала, становится все хуже и хуже, они ничего не предпринимают. Почему они ничего не предприняли? Ведь они с самого начала знали, что когда наступит этот день, помощь будет оказана именно им. Таким образом, безнаказанность этой банковской системы выходит за рамки дозволенного, но их учили, что неправильное управление не влечет за собой никаких последствий. И эти нелепые, знаете ли, все эти нелепые приоритеты, которые имеют, знаете ли, вы должны на самом деле, когда кто-то приходит и представляет бизнес-идею, и хочет получить кредит, вы должны быть, посмотрите, является ли это жизнеспособной, бизнес-моделью, а не каким-нибудь потным подростками в толстовке с капюшоном, с какой-нибудь безумной схемой, на которую вы можете потратить деньги без последствий. Но именно здесь мы и находимся. И, к сожалению, я думаю, что мы находимся только в начале этого пути, потому что компании, которым ЭВБ и эти другие банки сужали деньги, все обанкротятся точно так же, как это начали делать клиенты ЭВБ. Надеюсь, они избавят нас от норовоучения. Они и так во многих случаях платят вдвое меньше налогов, чем мы. Я бы сказал, что это немного через Стефани, Стефани Помбой, Стефани я благодарен помбой. вам за то, что вы пришли Thank сегодня you. вечером. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Вчера вечером мы показали вам довольно шокирующее видео, снятое на самом деле в юридической школе Стэнфорда. И на нем было видно, как некто, назвавшийся цитатой, декан факультета разнообразия читает лекцию действующему федеральному судье, который серьезно относится к цитате о вреде, которую он причинил. И это видео заставило нас задуматься о состоянии колледжей и университетов в этой стране. Почему в стране так много деканов различных специальностей и почему они такие? Ли – бывший директор по разнообразию в колледже Д'Анза. Она была отстранена от занимаемой должности за то, что подвергла сомнению антироссийскую политику школы, и теперь она присоединяется к нам. Мисс Ли, большое вам спасибо, что пришли. Так что расскажите нам свою историю, если хотите. Потому что, честно говоря, она немного шокирует. Но я думаю, что она многое говорит нам о состоянии высшего образования. Спасибо вам, Такер. Я был принят на работу в колледж Дэнза в 2021 году в качестве директора факультета управления по вопросам равенства, социальной справедливости и многокультурного образования. И это была моя давняя мечта – занять руководящую должность на факультете. И я думал, что мне будет предоставлена академическая свобода и свобода самовыражения, которые доступны любому преподавателю. И вот что я обнаружил, так это то, что по мере того, как я начал внедрять свой преподавательский подход, о котором я очень открыто говорил, когда меня нанимали на работу, то, что я стремлюсь сделать, это объединить людей с различными расходящимися взглядами и определить точки соприкосновения между ними, чтобы мы могли наилучшим образом служить нашим студентам. Когда я начал выполнять эту работу, последовала резкая негативная реакция со стороны некоторых экстремистов, в кампусе, которые идентифицировали себя как сторонники и сторонники критической идеологии и социальной справедливости. И они жестоко напали на меня. Для этого они сорвали процесс пересмотра моего срока пребывания в должности. И это печалит меня как человека, который получил пользу от калифорнийских общественных колледжей, как вы знаете, которые являются основой моей стипендии, и того, кем я являюсь сегодня, видеть состояние, в котором мы находимся. И видеть, как процесс пересмотра срока пребывания используется неправильно и злоупотребляется отдельными лицами по причинам нежеланиями, Несколько точек зрения, и разнообразие точек зрения, а также критическое мышление – это часть миссии калифорнийских общественных колледжей. Я не могу придумать ничего более добродетельного, чем объединить людей с разными убеждениями, чтобы найти что-то общее между ними. Конечно же, это то, в чем действительно нуждается страна. Но у меня такое чувство, что часть вашей миссии, связанная с расхождениями во взглядах, была наступательной частью. Да, к сожалению, вы знаете, когда я проводил беседы по оценке потребностей, многие люди говорили мне, что существуют некоторые проблемы с разнообразием точек зрения, и вы знаете, определенные группы, небольшие группы, но громкие группы людей действительно неохотно взаимодействуют с различными или разнообразными точками зрения. И как только я начал выполнять свою работу, эти люди вошли в состав комитета по пересмотру моего срока полномочий, и начали критиковать мою работу именно за то, что я делаю именно это. Вы знаете, я тот, с кем я говорю об идеологии и практике учителей, и то, что я действительно пытаюсь сделать с помощью этой работы. Это заставить учителей более осознанно относиться к идеологиям, которые они выражают, воплощают и внедряют в свое преподавание. Именно этим я и занимаюсь. Я не работаю с какой-то определенной идеологической точки зрения и даже не пропагандирую какую-то конкретную идеологическую точку зрения. То, что я делаю, это привожу взрослым учащимся различные мнения и точки зрения, а также даю им понять, что есть много способов выполнить эту работу, а не только один. И за то, что я не придерживался линии абсолютной верности критической идеологии и социальной справедливости, меня сделали изгоем. Моя работа была подорвана, мое лидерство было подорвано ключевыми старшими руководителями и преподавателями там. И они буквально мешали мне выполнять свою работу. А также я подвергался цензуре и ненормативной лексике в процессе and пересмотра срока пребывания в должности. И это было просто то, что действительно трудно было увидеть, потому что, знаете ли, как у педагогов существует определенный уровень профессионализма и гражданского дискурса, с которым мы должны взаимодействовать со всеми, независимо от того, о, отличаются они от нас или нет? Я надеюсь, что вы отправите их в каменный век. И это так мило с вашей стороны, что вы пришли и рассказали свою историю сегодня вечером. Это страшная история, но мы вам очень признательны. Мисли большое вам спасибо. Спасибо вам, Тайкер. Я ценю ваше время. Конечно. Итак, один человек, который был в Капитолии 6 января, один из многих тысяч, заявил, что Министерство юстиции преследует его по закону, хотя он ничего не сделал. Он пробыл в здании одну минуту. Он покинул здание, как ему велела полиция второго Капитолия. У нас есть видеозапись, подтверждающая это. Но они все равно разрушили его жизнь, и почти никто не рассказал об этом миру. Этот человек присоединяется к нам следующим, чтобы рассказать о том, что с ним сейчас происходит. Одна из вещей, которую мы узнали. Может быть, главное, что мы узнали знали, когда наконец получили доступ к тысячам часов записей камер наблюдения, которые скрывал комитет 6 января, заключается в том, что некоторые из людей, о которых вам говорили СМИ, были террористами, они были террористами, которым нужно было сесть в тюрьму, и которые действительно отправились в тюрьму. В тюрьме я на самом деле никогда не совершал никаких террористических актов. Как раз наоборот. Они просто как бы бродили по зданию Капитолия. Это относится и к Джейкобу Ченсли, так называемому шаману канона. Средства массовой информации сказали, что вы должны быть убиты. Но вряд ли он единственный. На этом видео человек по имени Дэниел Гудвин проходит через Капитолий, через открытую дверь 6 января 2021 года ровно в 3.32 вечера. То есть спустя долгое время после того, как двери были взломаны. Итак, у нас есть это видео, которое вы сейчас смотрите, сделанное спикером палаты представителей в начале этого месяца. Адвокат мистера Гудвина сообщает нам, что команде юристов также было предоставлено это видео, и на нем вы можете ясно видеть, что Гудвин находился внутри менее минуты. И когда его попросили уйти, он ушел. Так что никаких споров по этому поводу не может быть. Все это записано на пленку. Но Министерство юстиции все еще пытается отправить Дэниела Гудвина в тюрьму, а тем временем они полностью разрушили его жизнь. Гудвин сейчас присоединяется к нам вместе со своим адвокатом Кэрол Стюарт. Спасибо вам обоим за то, что пришли. Поздравляю вас, Дэниел. Ваша история, я думаю, похожа на историю многих людей в вашем положении. Но просто дайте нам представление о том, что федеральное правительство сделало с вами за преступление, заключающееся в том, что вы бродили по Капитолию в течение одной минуты и ушли, когда вас спросили. Спасибо, что пригласили меня присоединиться Такер. Да, это так. Что они сделали так, это то, что мне пришлось провести около месяца в предварительном заключении, а затем около года в предварительном домашнем заключении. И мне грозило 20 лет лишения свободы, а сейчас мне все еще грозит один год. Вам грозит за это целый год тюремного заключения? Совершенно верно. Я пробыл там меньше минуты. И я просто хочу быть максимально честным и прозрачным. Вы что-нибудь упускаете из виду? Вы совершили акт вандализма? Вы кому-нибудь причинили вред? На самом деле в документах даже сказано, что я ничего не крал и ничего не ломал. Я никому не причинил вреда и ничего подобного. Как то, что они с вами делают, разрешено в этой стране? Вы похожи на политического заключенного? Как бы это по-другому назвать? политического заложника, потому что у заключенных есть права, и они отняли многие из наших прав у тех, кто был 6 января. Это отвратительно. Кэрол Стюарт, вы представляли интересы Дэниела. Спасибо вам за это. Насколько распространена эта история? Я твердо убежден, что Дэниел не одинок в том, что администрация Байдена разрушила его жизнь из-за того, что он на самом деле ничего не сделал. Да. Добрый вечер, Такер. Спасибо, что пригласили меня присоединиться. Кроме того, я просто хочу отметить, что Джо Макбрайт тоже работает над этим делом и оказывается, нам помощь. И вы его знаете. Так что это очень распространенное явление. У большинства людей, и я ознакомился со многими случаями, они не совершили ничего насильственного, они ничего не сломали. Они были там, где, по их мнению, имели право находиться. Никаких знаков, ничего не указывало на то, что они не могли там быть. И к тому же на них навешивают ярлык внутренних террористов. Это такое зверство, что, я думаю, за ним наблюдает множество людей. И я просто хочу сказать, говоря по совести, что мы ничего не утаиваем. Мы не знаем ничего такого, о чем бы мы вам не рассказали, если вы смотрите это видео дома, то, насколько нам известно, такова общая суть истории. Чем люди могут помочь? Средства массовой информации не освещают это событие. Похоже, никого в Конгрессе это не волнует, за редким исключением, одним из которых является Марджери Тейлор Грин, но большинству из них все равно. Так как же люди, которым это не безразлично, могут изменить ситуацию к лучшему. И я просто хочу сказать, что это политические заключения, Ученые, потому что они такие есть. Ну, во-первых, конечно, если бы Кевин Маккарти обнародовал все отснятые материалы для широкой публики, то общественность могла бы помочь ему в том, чтобы изучить уже имеющиеся отснятые материалы. Они могут зайти на страницу stophate.com.jsx и посмотреть наши призывы к действиям, которые включают в себя молитву за нас, а также сбор средств для людей. Вы можете быть уверены, что деньги пойдут самим людям, в том числе для написания писем людям, которые в настоящее время находятся в заключении. Вы также можете посмотреть документальные фильмы, которые были сняты, и узнать правду, о том, что там происходит, которую скрывают средства массовой информации. Например, о том, что в тот день погибло четыре человека, и все они были сторонниками Трампа. Конечно же, вы сообщили, что больной умер на следующий день, и это произошло не из-за сторонников Трампа. В тот день произошло много случаев насилия со стороны полиции. И да, это нуждается в расследовании. 6 января, я думаю, что это, вероятно, второе место после выборов 2020 года, самая крупная афера в моей жизни. И вы знаете, что это происходит потому, что они впадают в полную истерику, когда сталкиваются с любыми фактами, которые расходятся с их жизнью. Поэтому я благодарен Даниелу Гудвину за то, что вы пришли сегодня вечером к Кэрл Стюарт, которая представляет его интересы, и желаю вам удачи. Спасибо вам. Спасибо вам. Да благословит вас Бог. Так что на всякий случай, если вы думаете, что мы впадаем в истерику или преувеличиваем значение этого дела, это посягательство на гражданские свободы, на самые элементарные права человека из всех. Джо Байден сейчас пытается посадить человека в тюрьму на долгие годы за то, что он издевался над избирателями Хиллари Клинтон в Твиттере семь лет назад.